Яндекс Яндекс.Гугл кто-то пользует? В сайт. Да? Да, в том числе. Direct. Еще какие-то там. Мобильное приложение, интернет-магазин. Угу. Всевозможные, скажем так. Хорошо. Угу. Так. Антон, а может ну, по интернет-поронке тогда ты угу. лучше расскажешь? Потому угу. что.. Нет, я, я, я сейчас объясню, почему моя миссия быть в отдавании, да? Как я вам и говорил, что такое продажа. То есть, чтобы быть. По... Мы собрались для того, чтобы быть полезными. Я знаю, что Антон в этом Петрит ну, лучше меня. Да? Я, я могу вам рассказать, но Антон расскажет. Давай я тогда упрощенную, да, а. а ты а. уже расширишь. Значит, смотрите, коллеги. Значит, входящий трафик. Здесь у нас теплый клиент, да, теплый трафик. А давайте не так. А рассказать-то можно. А вопросы какие, собственно говоря, поворот? Давайте вот из ваших как раз потребностей происходить. А то я сейчас буду рассказывать. Вопросы какие? Рассказывайте, что? Нет, зачем? Как еды перевести уже Вот давайте с вопросов лучше начнем. Я не вижу смысла сидеть, рассказывать. Да, да, если все, все понимают да, давайте вопросы. Уже. Лиды в продажу. Да. Вот, вот это уже конкретика пошла. Да. Все, ни о чем, ничего. <смех> Лиды в продажу. То есть, да, та же самая насолода про продаж. Показы. На входе. Заявка на email. Или там оставил свой email. Это, это, это вернее по горизонту, да, сюда не вверх, а по горизонту там в чате написал кто-то нам. Позвонил. Звонок. Это воронка продаж в ширину. Да? Все прекрасно. Вот они лиды.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 Но вот на убеждение, да, а, кстати, на убеждение я вам тоже пример не привел из тренировок, сегодня расскажу обязательно. У нас еще есть, сколько времени? Угу. Еще еще до да восьми. Отлично. Да, то есть, если мы здесь и сейчас не пристыковываем все, то есть э, в мебели мастерской, э, которую я выставил на продажу, э, мы делали так, то есть лид, наработка, мы там, да, окей, все, я был демократичный образ продаж. Да? То есть я дал человеку подумать, переварить все с концами. Меня часто задают вопрос как тренеру. То есть какие продажи? Агрессивные? Демократичные? Куда двигаться?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 И во многих отраслях, и в мебели, и в мебели, да, но мебель, вот не знаю, глазурит, они вот сильно туда ушли, вот это, где я говорил, уже здесь, да, чуть-чуть центр Бойлерные насмотрелись. Бойлерные насмотрели, да? Посмотрим <Поскольку я> смотрел более? Но там стать хорошо. То есть сюда уходит, к сожалению, рынок на сегодняшний день, стагнирующий во многих отраслях, заставляет смещаться в агрессивные продажи.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 убедили, это другая история, когда да, ну нет, действительно мне это надо, ну ладно, где-то он там, конечно, немножечко на меня, ну в принципе молодец, там молод, хорошая девушка, молодец, все, да, то есть золотая середина. Потому что, я еще раз повторю, вел демократичные продажи, продаж нет, сразу говорю. То есть подумайте, все там, то есть ну, супер-пупер в отношении, не, не работает, ребят, то есть да, быть в отдавании, но зажимать убеждениями, не впариваниями, а именно убеждениями нужно. И вот а, Марина, про которую он говорил, вот на 15 тысяч продаю, и слава богу. Нет высоких чеков и все. Мне заказчик говорит, Александр, или что-то делаете, или что делать-то? спокойно, тренировки. И мы продолжаем, говорю, Марина, сегодня отрабатываем завершение продажи. Да? ну То есть, выяснение потребностей, перед рынком, завершение продажи. Завершение продажи. Я говорю, вы в отдавании. Значит, втюхивать мы не втюхиваем, мы в отдавании. Но никто же нас не осудит, если мы просто предложим. Давайте а призыв к действию ключевой, запишите. Это вот то, что вы сказали, проблема номер один, да? что не дожимают. Да? Призыв к действию. Вот это ключ. Коллеги, вы будете сами продавать. Ваш руководитель отдела продаж, менеджер. Это ключ на сегодняшний день. Это вот здесь. Коллеги. Призыв к действию. Я этой Марине говорю, никто же нам не мешает предложить. Давать Призыв к действию это давайте оформим. То есть они ведут, выясняют потребности, как вам то, как вам это. А вот смотрите то, то, то. Хорошо, хорошо. И оставляют его думать. Ну прекрасно. А призыв где? А завершение продаж никто не делает. Правильно вы говорите. И вот этого нету. Завершения нет. Но если мы в отдавании, повторюсь, и передавить нельзя. Пожалуйста, не надо давить. Призыв к действию, давайте оформим. Она говорит, я говорила, давайте оформим. Я подумал, у меня там не с мужем обсовеция. Я говорю, это уже работа с возражениями. Тогда работаем с возражениями. Она, ну поработала. Я говорю, отлично. Что делать после работы с возражением? Снова призыв к действию. Ну что, оформимся? И тут Марину понесло. Заходит женщина. Марина такая, о, уже натренированная. Так. Что вы все ходите, так мучаетесь, это там посмотрели, там посмотрели, ноги свои не бережете, давайте оформим. Короче, восемь раз давайте оформим, пифет. Все, женщина заземлилась, и это был первый чек на 90 тысяч. Счастья не было предел. А знаете, что произошло дальше? Еще больше. Восемь раз? <связывая> она не втюхала, она убедила призыв, про элементарный призыв к действию. Оформляем? <связывая> Нет, почему? Работа с возражением. Ну теперь оформляем. Потому что люди, менеджеры по продажам, поработали с возражениями и остановились и оставили клиентов в вакууме. А призыв к действию, ради чего работали-то с возражением? Так как вы думаете, что произошло? Продажа, меньше если увеличился чек. Женщина привела подругу. Ладно, не туда смочить. Произошло следующее. Мы же говорим не просто про менеджера. Мы говорим про отдел продаж. Другие менеджеры увидели что оказывается можно делать чек на 90. Начали делать высокие чек Я тоже, я тоже на хрена? Мне там этих комодов продавать по 10 тысяч? Я сейчас спальню с прихожкой за этим. за 90 чек. Потом на 100. сколько Ты на 100 закрыла? Так. ты еще директор за самый высокий чек. Сейчас 110. Кто? И вот так они соревновались. Самый большой чек закрыли 138 тысяч. Но они перестали продавать комоды. Комоды на сдачу. Суть в том, что самый высокий чек был 138 тысяч. И это недорогая метод. Это эконом-класс. Понимаете? Но здесь маржа okay. тоже немаловажно, потому что на каждый товар группу, не знаю как про но есть определенная позиции, где ты зарабатываешь, а где для ассортимента. Это про мотивацию, смотрите, один из способов мотивации, очень сильный, скажем так, мотивация. Эта мотивация, этот инструмент, который я сейчас вам назову, он самый мощный, он приводит к результатам быстро и достаточно емко. А делается это следующим образом. Система мотивации продавцов. Вы вводите переменную. Там, сейчас это называют KPI, да? Угу. Я называю там, коэффициент K. И мы говорим, если ты продаешь... Самый высокий чек всегда. Вот ты просто как вот вы же, может быть, видели, допустим, в Табаску заходят там в кросс продажи, да? Что-то еще, да? А у нас десертик вкусненький есть. только кто-то это умеет делать, делает так искусно, что блин, а, давайте. А кто-то не умеет это делать и говорит, не, нам не надо, не, не приставать, аж бывает, ну достань, не приставайте, то есть надо еще уметь делать. Но это кросс продажи. И вы говорите, что есть вот, допустим, он там выполнил план продаж, вот тебе процент, вот тебе бонусы, то-то, то-то, вот, вот, вот, вот, и все вот это твое счастье там, умножается, допустим, там, на 1,05, умножается на 1,05, если ты предлагаешь всегда высокий чек. И руководитель отдела продаж, или старший менеджер, или вы смотрите за тем, что он продает, какой он чек предлагает. И если, допустим, он хотя бы 70% предлагаемых продуктов предлагает всегда высокий чек, вы его примеруете. Но кейсы показывают, что когда мы начинаем продавать самый дорогой продукт, естественно, да, это ну, прямая, прям пропорционально зависимость, продажи растут 20-30%. Ой, не продажи а прибыль прибыль это. тут весь смысл маржа понимаете то есть если мы продаем высокий чек понятно что да там наценка может быть одинаковый 10 процентов но 10 процентов от тысячи рублей и 10 процентов от 10 тысяч рублей это разные вещи и когда вы будете менеджер менеджеру кипиа что ты продаешь самый высокий чек когда я все что ты заработал еще умножаю на 105 ну там 1112 это вам считать да то ну и у вас вожа сразу растет, понимаете? Прибыль сразу растет. И кейсы Кати Уполовой, мои кейсы, они показывают, что вот так происходит. Я... Почему? Первое, с чего я начал после тренировок, я начал продаем высокий чек. Да? То есть когда я привел к тому, что мы перестали продавать там комоды и столы по 15, а стали продавать по 8,90, получается, количество сделок практически не изменилось, а вылечка выросла. Это первое, на чем я начал работать. Но там не было, правда, мотивации на высокий чек. Да? Поэтому не демократичные, потому что оставляем клиента в вакууме, Но и не агрессивные, теряем сарафанное радио и теряем повторные продажи в лице этого же клиента. Возвращаемся к ага. Так, не может убедить, да, Что делать? Разобрали. Завершение продаж. призыв к действию ну работа с возражениями здесь какие решения В пятницы, да? опять же, тренинги внутри компании ну или тренера приглашаем тренера приглашаем По поводу приглашаем тренера. Есть вопросы, какого тренера приглашаем и как? Тестируем конверсию тренеров, АБТС тренеров. Мне кажется, иногда это вот может происходить просто внутри компании, между сотрудниками. Но условно говоря, если в компании есть отдел маркетинга, Отдел, ну и, допустим, да, у всех есть отдел продаж, отдел маркетинга, коммерческий... Но я просто говорю, если это вы здесь собрались для конкретики? Да, нет, я говорю, если про то, что если у вас есть внутри компании некоторые инструменты, которыми можно пользоваться, это вот отдел маркетинга, отдел продаж, нужно собираться вместе, потому что если возникает какая-то проблема внутри компании, зачастую ее можно внутри... Ну хорошо. Они ищут лучшее среди лучшего, но опыта не хватает. Или вас, как собственника бизнеса, все равно не устраивает их результаты? Надо брать тренера. И сейчас вопрос стоит в том, все знают, как выбирать тренера? Нет. Ну, смотрите. В Калининграде я почти все тендеры проигрываю. Поэтому вот Лена и говорит, что я стал чаще ездить в Москву. Да? Почему? Потому что первое возражение. Как вы говорите, денег не напасешься. Но бизнесмен понимает, что нет расходов, нет доходов. Да? Опять же, если относиться к развитию компании как к расходам, уже здесь заложено негативное зерно инвестиции. Мы вкладываем в развитие. И в людей тоже нужно вкладывать. Так же, как мы вкладываем там, в станки, в себя и так далее. Да? В отпуск же тоже мы вкладываем в себя, да? Должен, и все. Давайте применим принцип отдавания. Мы а, мы получаем, Принцип отдавания, тут менеджеры тоже менеджерам рознь, ты у них вкладываешь, а они сволочи, неблагодарны. да, поэтому, первое, от мышления денег не напасешься, уходим, потому что ничего не вкладывая, мы не добьемся ничего, понимаете, как мне тоже говорят, о, Сая, ты варишься, бизнес-тренинги, ничего не вкладываешь, все там деньги у меня чутят чужих дел. А когда им начинаешь рассказывать, там, а, то-то да, интернет, про, про, про, рассылка, имел. Сколько интернет, рассылка, имел, писем, стоит? 150 тысяч, да, по бизнес-тренингам, для, для продажи видеоуроков. 150 тысяч, полноценная цепочка писем, да? да. Понимаете? Все умеют что деньги. Плитные материалы ваши говорят. Александр, евро упал, а почему вы нам цену не снизили? Я говорю, а я сборную сборной, да, оказываю, помогаю компаниям. Привозить Я говорю, все прекрасно. Но мы везем в этот раз не 9 полета а 8. Мест выгрузки не 3, а 5. Понимаете? Есть... Ладно. Так вот, а меняя уходим да, от э, образа мышления, что денег не надосешься. То есть, если хотим, надо вкладывать. Но надо знать, в кого вкладывать. Смотрите, первое. Если будете приглашать бизнес-тренеров. Не заказывайте просто тренинги. Я еще раз вам говорю, тренинги не работают без тренировок. Просто трени